Привет! На связи Андрей Бутин. И в этом видео мы с вами поговорим о страхах. Но перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и оставить комментарий в конце. Итак, почему страх? Потому что именно страхи, к сожалению, мешают нам достигать наших успехов в нашей жизни. Существуют разные виды страха и разные способы борьбы с этими страхами. И сегодня мы об этом с вами и поговорим. И первый вид страха, о котором я бы хотел с вами поговорить, это страх критики. Этот страх появляется у нас еще с детства. И очень часто на протяжении всей нашей жизни он нас преследует в виде каких-то внутренних ограничивающих убеждений. И для того, чтобы бороться с этим страхом, вам просто нужно научиться квалифицировать критику, которая поступает в ваш адрес. Потому что есть критика вкусовая. Это когда человек критикует вас или какие-то ваши действия, исходя из своих личных каких-то убеждений или мировоззрения. А есть критика конструктивная. Это когда какую-то часть вашей жизни критикует человек более опытный в вашей области развития, чем вы. И к такой критике, конечно, можно прислушиваться и можно ее взять на вооружение. К примеру, когда в ваш адрес поступает критика, посмотрите на человека, который вас критикует. Если человек, критикующий какую-то вашу область, вашей жизни, но он сам в этой области не преуспел, тогда, конечно, стоит не прислушиваться к этой критике. А если человек преуспел в вашей области, которую вы цель поставили, конечно, стоит прислушаться и взять ее на вооружение. И второй вид страха, который присущи практически каждому из нас, это страх провала, страх неудач. Это когда вы сами себя программируете на то, что вы недостаточно хороши для того или другого действия, или какого-то дела. Но это совершенно не так. И неправильно. И с этим страхом нужно обязательно бороться. Потому что, когда, вы, он, когда у вас присутствует такой страх неудач, вы, к сожалению, сами себя блокируете к зоне, выход в зоне роста. То есть, вы предпочитаете оставаться в этой зоне мнимой стабильности, в зоне вашего комфорта, но, к сожалению, в этой зоне человек не расти не может. И достигать успеха он тоже не может. И единственный способ борьбы с этим страхом, это переключить свои мысли на более позитивную волну. И понимать, что любая маленькая неудача, это ваш шаг к тому, чтобы совершить глобальные достижения в вашей жизни. И как говорил известный коуч Радислав Гондопас, самые большие неудачи, это как раз успешные люди. Это те, кто совершил большое количество провалов в своей жизни чем люди, которые сегодня достигли больших успехов. И обязательно помните это. И действуйте именно с такими же мыслями о том, что любая ваша маленькая неудача может быть приблизить вас к вашему успеху. Третий вид страха, о котором мы поговорим, это страх действий. Или попросту его называемый лень. И этим страхом рождается каждый человек. Но есть люди, которые научились с этой ленью бороться. Есть люди, которые сделали ее частью своей жизни. Но и к сожалению, люди, которые с этой ленью живут, они не могут допиться в жизни ничего. Ну если честно сказать, вообще ничего. И Единственный способ борьбы с этой ленью, это ваша внутренняя мотивация. Энтони Робинс говорит, что нет ленивых людей. Есть люди, которые не ставят себе цель, которые их просто не зажигают. Итак, единственный способ в этой борьбе с этой ленью, это ставить себе цель, которая будет вас зажигать. И поэтому прямо сейчас подумайте над своими целями, посмотрите на них. Если вы их еще не ставили, то обязательно поставьте себе эту цель, которая будет заставлять вас каждое утро вскакивать с кровати, бежать, совершать эти действия. И четвертый вид страха, с которым я хочу поговорить, это страх стереотипов. К сожалению, это такой самый коварный вид страха, потому что он появляется родом из нашего детства. Это страх, который навязывает себя нам окружение. Это страх, когда как раз тоже перерастает в наши внутренне ограничивающие убеждения. Это вид страха, с которым можно бороться только с помощью специальной литературы и правильной литературы, и посещать различные тренинги по личному росту, где вы сможете изменить свое мышление. И самое главное, что я хочу вам сказать, что все наши страхи – это лишь наши эмоции, это лишь то, что мы надумали себе сами. С любым страхом, который есть сегодня в вашей жизни, вы можете бороться с помощью вашего мышления с помощью силы вашей мысли. И единственное, что вам нужно сегодня сделать, это посмотреть на на жизнь, на свою немножко по другим углом и понять, что вы боитесь и просто начать действовать, вопреки тому, что вам страшно начинать что-то делать. Вот и все. Страхи можно можно управлять. Ваши страхи можно контролировать. Здесь как раз и связано все это. От вашего желания преуспеть в вашей жизни, в которой вы сегодня живете. Друзья, и на этом все. Если вам было интересно, понравилось, поставьте палец вверх, лайк. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о следующем видео, которое я обязательно буду выкладывать. Надеюсь, это было вам полезно, надеюсь, это вам поможет, как помогло когда-то мне. И до скорого!